Давай, давай, давай выше неба Выше солнца, давай, давай, давай в пекло. под тебя мир прогнется. Давай, давай, давай, выше неба, давай, давай, давай, выше солнца, давай, давай, давай в огне под тебя мир прогнется. Как будто все подстроено в этой истории, то ли настроен, так то ли правда расстроила, как знать? Я до сих пор не понимаю, как. Мы умудряемся сами себе так врать, а? Давай. Рубцы на коже, но раны свежие. свежие Под ними бактерии прошлого смешаны И время клендалось, стать должно было И многих не стало что еще, что наступит и мой рассвет где-то там На перекрестках ней в коридорах лет И я не смогу забыть этот миг никогда Я верю в это и пойду до конца И сколько бы не было лет мне, сколько бы не было песен Об этом в куплетах есть смысл днем весь я И это греет надежду всему вопреки В исполнении мечты <lably> давай, давай, damals, died... давай выше неба, давай, давай, давай выше солнца, давай, давай, давай огня вспекла, пусть под тебя мир прогнется. Давай, давай, давай выше неба, давай, давай, давай выше солнца, давай, давай, давай огня вспекла, пусть под тебя мир прогнется. Сквозь огонь и воду. Сквозь море слез, боли горе, Следуй за мечтою, Бегом, пешком, ползком, но не стоя, Давай, давай выше неба, давай, давай, выше солнца, Давай, давай, в пекло, Пусть под тебя мир прогнется.